Дорогие друзья, рада вас всех приветствовать. С вами Наталья Павлова, инвестиционный центр «Павловые партнеры». Сегодня мы отвечаем на вопрос нашего подписчика про новые торги, активы госкорпораций. Подписчик спрашивает, нужно ли проверять каждый объект юридически. Вопрос – да. А даже несмотря на то, что имущество, которое продается на новых торгах, как правило, юридически чистое. И об этом говорит сам продавец и подтверждает это. В любом случае вы должны ознакомиться со всем имуществом, теми всеми документами, которые предоставляет вам продавец. Что это значит? Вы запрашиваете у продавца документы, внимательно их изучаете, самостоятельно заказываете выписки, изучаете. Обязательно идете на осмотр имущества, если вы сами не можете произвести осмотр, значит вы должны кого-то отправить, кто сможет произвести осмотр и оценить качество. Поэтому вы должны отнестись к покупке данного имущества, как вы это делаете в обычной жизни, даже чуть тщательнее, поскольку мы все-таки покупаем на торгах. Данные торги, конечно же, намного проще, чем торги по банкротству или любые другие торги. Здесь все у вас уже лежит и, как правило, продавец самостоятельно высылает вам всю имеющуюся информацию и готов вам помогать. Поэтому осматривать документы, осматривать имущество, Лично нужно обязательно, в любом случае, какими бы легкими торги не были. А если у вас есть еще какие-то вопросы касаемо покупки имущества на этих новых торгах, на активах госкорпораций, пожалуйста, пишите под этим видео. Я с удовольствием вам помогу. Если вы хотите, чтобы мы и дальше это делали, пожалуйста, ставим класс, подписывайся на наш канал. Всем отличных торгов, отличного настроения и всем пока.